Нейронные сети хороши для обнаружения множества различных типов взаимосвязей. Приведу пример того, как это работает. Представьте камеру на 4 пикселя. Не 4 мегапикселя, а всего 4. И пиксели черно-белые. А вы хотите ходить, снимать разные вещи и автоматически определять после этого. Полностью белое или черное изображение. Вертикальное, диагональное или горизонтальное прямое. Забавно, но не выйдет сделать это на базе простых правил проверки яркости пикселей. Вот две прямые, обе горизонтальные, но если вы попытаетесь составить правила о том, какой пиксель должен быть светлым или темным, не получится. Итак, чтобы решить задачу нейронной сетью, начнем с разбиения входных данных, в нашем случае 4 пикселей, на входные нейроны. Назначим каждому из них число в зависимости от яркости пикселя. От плюс единицы для полностью белого, до минус единицы для полностью черного, а серый будет прямо посередине, в нуле. Разложив эти значения и перечислив их вот так на входные нейроны, это еще называют входным вектором или массивом. Это просто список чисел, которые сейчас представляют собой входные данные. В такой записи удобно представлять рецептивное поле нейрона. То есть то, какие входные данные делают значение этого нейрона максимально большим. Для входных нейронов все довольно просто. Каждый из них связан только с одним пикселем. И когда этот пиксель полностью белый, значение входного нейрона становится максимально возможным. Области, закрашенные черно-белыми клетками, это те, до которых нейрону дела нет. Хоть они полностью белые или черные, его значение вообще не будет затронуто. Теперь для построения нейронной сети мы сделаем нейрон. Первое, что он делает, это складывает все значения от входных нейронов. То есть в нашем случае складываем эти значения и имеем 0,5. Сейчас немного усложним. Каждая связь будет взвешенной, в том смысле, что она умножается на какое-то число. Это число может быть единицей, минус единицей или чем-нибудь между ними. Например, если вес выставлен на минус единицу, то после умножения получаем противоположное число и добавляем уже его. Если вес выставлен на 0, то по сути связь игнорируется. Итак, вот как могут выглядеть взвешенные связи. Вы можете заметить, что после того, как значения входных нейронов были взвешены и сложены, то значения стали, итоговое значение стало совсем другим. Графически удобно изображать белыми линиями положительные веса, черными отрицательные, а толщину линий делать примерно пропорциональной значимости веса. Далее, после установления весов на входные нейроны, их нужно ужать. Я сейчас покажу, что это значит. У вас есть функция активации в виде сигмоиды. Сигмоида означает в виде буквы S. Эта штука делает вот что. Вы берете значение, скажем 0,5, и проводите прямую по вертикали на сигмоиду, а потом горизонтальную через точку пересечения. Получившееся значение по оси y становится значением функции. В данном случае чуть меньше, чем 0,5. Довольно близко. По мере увеличения входного значения результат также увеличивается, но существенно медленнее. И в конце концов неважно, насколько большое число будет на входе, результат никогда не превысит единицу. Аналогично и с отрицательными значениями. Ответ всегда будет больше минус единицы. Таким образом гарантируется, что значение нейрона никогда не выйдет за пределы диапазона от минус единицы до плюс единицы, что помогает вести расчеты нейронной сети в определенных пределах. Итак, после сложения взвешенных значений нейронов и применения функции активации, получаем выходное значение. В нашем случае 0,746. Это и есть нейрон. Мы можем назвать это... мы можем объединить все, и это будет нейрон. Он получает взвешенную сумму и применяет к ней функцию активации. Теперь вместо единственного нейрона представим, что у нас есть несколько таких же. Тут показаны 4 штуки, но может быть 400 или 4 миллиона. Далее, чтобы не усложнять, предположим пока, что веса у нас бывают либо плюс единица, белые линии, либо минус единица, черные линии, или нуль, тогда линии просто нет. Хотя на самом деле каждый созданный нами нейрон привязывается ко всем входным нейронам. С весами от минус единицы до плюс единицы. Как только мы создали первый слой нашей нейронной сети, рецептивные поля становятся более сложными. Например, вот каждый из этих становится объединением входных нейронов. Поэтому значение, рецептивное поле, значение пикселей, которые делают значение нейрона первого уровня максимальным, теперь представляет собой пара из пикселей. Полностью белые или смесь белых и черных в зависимости от весов. К примеру, вот этот нейрон привязан к этому входному пикселю, верхнему левому. И вот этому входному пикселю нижнему слева, с положительными значениями обоих весов. То есть он объединяет их вместе. И это его рецептивное поле. То есть рецептивное поле вот этого плюс рецептивное поле вот этого. Однако если взглянуть на этот нейрон, он объединяет этот пиксель верхний правый и вот этот нижний правый. У него вес минус 1 для нижнего правого пикселя. Это значит, что он наиболее активен, когда тут черный пиксель. Поэтому рецептивное поле вот такое. Дальше. Из-за того, что мы были довольно осторожны при создании первого слоя, его значения сильно похожи на входные значения. Но мы можем сделать получше, создав еще один слой поверх этого точно таким же образом, передавая выход одного слоя на вход к следующему. И мы можем сделать так хоть три раза, хоть семь, хоть семьсот раз, присоединяя новые слои. С каждым разом рецептивные поля будут становиться все сложнее. В общем, вот здесь можно видеть, что по той же логике теперь они покрывают все пиксели и имеют более четкое определение того, где должны быть черные пиксели, а где белые. Мы можем сделать еще слой. Опять же, все нейроны слоя связаны со всеми нейронами предыдущего слоя. Однако тут мы предполагаем, что большая часть весов нулевые, поэтому не показаны. Обычно это не так. В общем, чтобы все немного запутать, создадим еще слой. Но вы можете заметить, что тут больше нет ужимающей функции, у нас тут кое-что новое. Так называемая выпрямленная линейная функция. Это еще один популярный тип нейронов. То есть, получив взвешенную сумму всех выходов, мы берем значение выпрямленной линейной функции вместо сжатия. Выпрямляем значение. Итак, если оно отрицательное, то получаем 0, если положительное, то оставляем значение. Очевидно, такое очень легко вычисляется, и оказалось, что оно к тому же придает нейронной сети довольно неплохие свойства устойчивости, Но ну, на практике. Таким образом, из-за того, что некоторые веса у нас положительные, а некоторые отрицательные, присоединив выпрямленные линейные функции, мы получаем рецептивные поля вместе с их противоположностями. Взгляните на эти шаблоны. И, наконец, когда мы создали столько слоев со столькими нейронами, сколько нам хотелось, мы делаем выходной слой. Здесь нам интересны четыре результата. Сплошное ли изображение, либо вертикальное, диагональное, или горизонтальное, прямая. Итак, разберем пример того, как это будет работать. Скажем, мы начнем с такого входного изображения, которое вот тут слева. Темные пиксели сверху, светлые снизу. При помещении его на наш входной слой, все будет выглядеть вот как-то так. Здесь верхние пиксели, здесь нижние. При переходе к нашему первому слою мы видим, как комбинация темного пикселя и светлого пикселя в сумме дают нам 0, серый. Тогда как вот здесь у нас комбинация из темного пикселя плюс светлый пиксель, но с отрицательным весом. Так что здесь значение мы получаем минус единицу. Что имеет смысл, так как если посмотреть вот на это рецептивное поле, Верхний левый пиксель белый, а нижний левый пиксель черный. Это полная противоположность того, что мы получили на входе. И поэтому мы ожидаем, что значение будет наименьшим из возможных. Минус единица. Переходя к следующему слою, мы видим то же самое. Объединение нулей дает нули. Объединяя отрицательное и отрицательное с отрицательным весом, получаем положительное. И в итоге 0. А здесь у нас объединяются два отрицательных, что дает отрицательное. В общем, еще разок, заметьте, что рецептивное поле тут как раз противоположность нашим входным данным. Поэтому совсем не удивительно, что вес становится отрицательным. Ну или значение становится отрицательным. А мы переходим на следующий слой. Все это, конечно, все эти нули перемещаются дальше, а тут это отрицательное значение. И получается здесь положительный вес, то есть оно просто переходит дальше. Из-за того, что у нас тут выпрямленная линейная функция, отрицательные значения становятся нулями. Поэтому теперь тут тоже 0. Но вот этот выпрямляется и становится положительным. Минус на минус дает плюс. Таким образом мы наконец-то добираемся до выхода. Можно увидеть, что на всех вариантах получились нули, кроме горизонтального, где положительное значение. Это и есть ответ. Наша нейронная сеть сказала, что тут изображена горизонтальная прямая. Вот обычно нейронные сети не настолько хороши, не настолько четкие. Есть представление о том, какой ответ для входных данных правильный. В нашем случае правильный ответ в том, что везде нули во всех этих вариантах, но единица у горизонтальной. Не сплошное, не вертикальная прямая, не диагональная. Да, тут горизонтальная. Случайно выбранная нейронная сеть будет давать ответы, которые не совсем правильные. Они могут быть малость или даже сильные, неточные. Это погрешность, величина, разницы между правильным ответом и тем, который получился. Можно все это сложить и получить совокупную погрешность нейронной сети. Идея в том, вся идея обучения и тренировки в подгонке весов таким образом, чтобы погрешность стала как можно меньше. Способ, которым этого можно добиться. Даем изображение, вычисляем погрешность, которая в итоге получилась, а потом смотрим при изменении наших весов побольше или поменьше, уменьшается или увеличивается погрешность. И, конечно же, изменяем наши веса так, чтобы погрешность уменьшалась. Проблема такого подхода в том, что каждый раз, чтобы заново вычислить погрешность, мы должны перемножить все наши веса на все значения нейронов в каждом слое. И нам придется делать это снова и снова для каждого веса. В смысле вычисления это занимает целую вечность по масштабам расчетов. И поэтому такой подход непрактичен для обучения больших нейронных сетей. Представьте, что вместо простого спуска на дно обычной низины, у нас есть многомерная низина, и мы должны искать путь вниз. Из-за того, что измерений так много, по одному на каждый из весов вычисления попросту становятся запредельно затратными. К счастью, уже додумались до кое-чего еще, что позволяет нам делать это за вполне приемлемое время. Штука в том, что если мы аккуратно спроектируем нашу нейронную сеть, то сможем вычислять этот наклон непосредственно, градиент. Мы можем выяснить направление, в котором нужно исправить вес, не проходя весь путь обратно через нашу нейронную сеть и все пересчитывая. Так, просто посмотрим еще раз. Кривая, о которой мы говорим, отражает то, что когда мы изменим вес, погрешность тоже немного изменится. И это отношение изменения веса к изменению погрешности и дает нам наклон. Есть несколько способов записать это математически. Мне нравится тот, что в самом низу. Технически он самый корректный. Для краткости будем говорить DE DW. Всякий раз, когда увидите такое, просто считайте, что это изменение погрешности при изменении веса. Или изменение штуки сверху при изменении штуки снизу. Это заводит нас немного в матанализ. Мы вычисляем производные, так мы высчитываем угол наклона. Если для вас это в новинку, то я настойчиво советую ознакомиться с каким-нибудь начальным курсом матанализа. Просто из-за того, что эти понятия универсальны. И многие из них имеют весьма неплохой физический смысл, что по-моему притягательно. Хотя не переживайте, можете просто закрыть на это глаза и обращать внимание на все остальное, вы поймете общую суть того, как это все работает. В общем, тут мы меняем вес на плюс единицу, а погрешность меняется на минус 2, что дает нам наклон минус 2. Это подсказывает нам направление, в котором нужно исправить этот вес и насколько мы должны его исправить, чтобы снизить погрешность. Теперь, чтобы сделать это, нужно знать, какая у нас функция ошибки. Допустим, что тут у нас функция ошибки, которая просто возводит вес в квадрат. А как вы видите, наш вес ровно на минус единице. Поэтому первое, что мы делаем, это вычисляем производную, изменение погрешности делить на изменение веса, d dW. Производная от веса в квадрате это 2 умножить на вес. То есть мы подставляем наш вес, минус единицу, и получаем наклон d dW равный минус 2. Дальше, еще один приемчик, который помогает нам с глубокими нейросетями, это сцепление. Чтобы показать, как оно работает, представьте очень простую, тривиальную нейронную сеть со всего одним скрытым слоем. Одним входным слоем, одним выходным слоем и одним весом, соединяющим каждый из них. Итак, явно видно, что значение Y получается простым перемножением X на вес, который их соединяет, W1. То есть, если мы меняем немножко W1, мы просто берем производную Y по W1, и получаем x, наклон будет x. Если я изменю немного w1, тогда y изменится на x умножить на величину моего изменения. Точно также на следующем шаге можно видеть, что i e получается перемножением y на вес w2. Поэтому, когда мы вычисляем di -E, dy, получаем просто w2. Из-за того, что эта сеть такая простенькая, мы можем просчитать все от начала и до конца. x на w1 на w2 дает погрешность i. E. Так что если мы захотим вычислить то, насколько изменится погрешность при изменении w1, то мы просто берем производную от этого по w1 и получаем x на w2. Это показывает, что вы можете видеть здесь, что мы сейчас посчитали на самом деле произведение нашей первой производной, которую мы взяли dy, dw1, и производной со следующего шага d и dy помножили их друг на друга. Это и есть цепление. Вы можете вычислить наклон для каждого маленького шага, а потом перемножить их все, чтобы получить наклон для всей цепочки. Производную для всей цепочки. То есть в более глубокой нейросети это будет выглядеть таким образом. Если я хочу узнать, насколько изменится погрешность, если я поменяю вес где-то в глубине сети, то я просто посчитаю производные на каждом маленьком шаге. Одну за одной до веса, который я пытаюсь посчитать, а потом перемножу их все. Для вычисления это во много-много раз дешевле, чем то, что мы пытались сделать раньше, пересчитывая погрешность для всей нейросети для каждого веса. Дальше. В нейронной сети, которую мы создали, есть несколько видов обратного распространения, которое нужно сделать. Несколько операций, которые нужно выполнить. Для каждой из них мы должны уметь вычислять наклон. Итак, первое это просто взвешенная связь между нейронами A и B. Допустим, мы знаем изменение погрешности относительно B. Мы хотим узнать изменение погрешности относительно A. Чтобы сделать это, нам нужно узнать db, dA. И чтобы получить его, просто пишем отношение между B и A. Взяв производную от B по A, получаем вес W. И теперь мы знаем, как выполнить этот шаг. Мы знаем, как выполнить этот маленький кусочек обратного распространения. Другой элемент, который мы видели, это суммирование. Все наши нейроны складывают множество входов. Для выполнения этого шага обратного распространения сделаем то же самое, запишем наше выражение, а потом возьмем производную нашего узла z по шагу, к которому идет распространение по a. dz/da в нашем случае будет просто единиц. В этом есть смысл. Если мы складываем несколько элементов, то при увеличении одного из них на единицу мы ждем, что и сумма увеличится на единицу. Это определение наклона в единицу. Здесь отношение один к одному. Еще один наш элемент, через который нам нужно уметь проводить обратное распространение, это сигмоида. Тут более интересная математика. Я для краткости напишу так. Функция сигма. Довольно легко взять и вывести ее производную аналитически, а потом вычислить ее. Так вышло потому, что эта функция имеет хорошее свойство. Чтобы получить ее производную, просто умножьте ее на единицу минус саму себя. В общем это очень легко считается. Следующий элемент, который у нас был, это выпрямленная линейная функция. И снова, чтобы понять, как выполнить обратное распространение, мы запишем отношение. B равно a, если оно положительное, а иначе 0. И от каждого из них возьмем производную. Итак, dB dA либо единица, если положительное, либо 0. Таким образом, все эти небольшие шаги обратного распространения с возможностью сцеплять их друг с другом, дают нам возможность вычислять эффект на погрешность от изменения любого из весов для любых заданных входных данных. И потом обучать нейросеть. Мы начинаем с полностью связанной сети, мы не знаем, какими должны быть все эти веса. Поэтому просто присваиваем им случайные значения, мы делаем полностью произвольную случайную нейронную сеть. Подаем входные данные, для которых уже знаем ответ. Мы знаем сплошное ли оно, либо прямая вертикальное, диагональное или горизонтальное. То есть мы знаем, каким должен быть правильный ответ, и поэтому можем вычислить погрешность. Запускаем все, вычисляем погрешность и обратным распространением проходим назад, подгоняя все эти веса понемногу в правильную сторону. А потом делаем это снова с другими входными данными и еще раз с другими данными, чтобы мы можем провернуть это несколько тысяч или даже миллионов раз. И в конце концов все наши веса устаканятся, они скатятся на дно нашей многомерной низины, в самую нижнюю точку. В этом состоянии сеть будет выдавать отличные результаты, очень близкие к правильным в большинстве случаев. Если нам сильно повезет, то сеть будет похожа на ту, с которой мы начинали, с интуитивно понятными рецептивными полями наших нейронов и относительно разреженным представлением. То есть большая часть весов будут либо маленькими, либо почти нулевыми. Хотя так бывает не всегда. Однако нет гарантии, что найдется достаточно хорошее представление. Ну в смысле наилучшее из возможных настройка весов, дающие ответы самые близкие к правильным для абсолютно всех входных данных. Итак, я рассказал только вводные, самые простые принципы, на которых строятся нейронные сети. Это далеко не все, что вам нужно, чтобы пойти и сделать свою нейронную сеть. Но если у вас есть желание это сделать, я вас очень поддерживаю. Вот несколько ресурсов, которые будут полезны. Вам стоит пойти и узнать про смещающие нейроны. Исключение – очень полезный инструмент в обучении сетей. Есть несколько ресурсов от Андрея Карпатова, который отлично разбирается в нейронных сетях и замечательно объясняет. Еще есть чудесная статья под названием «Черная магия глубинного обучения», в которой приводится множество практических советов, так сказать, с полей, про то, как заставить все работать хорошо. Если видео оказалось для вас полезным, я советую посмотреть мой блог и глянуть на некоторые другие заметки в стиле «Как это работает». Все показанные тут слайды тоже доступны. Можете взять их и использовать как пожелаете. Ссылки на них можно найти в описании. Спасибо за внимание.